Мой цветочек. Ты такая красивая в этом платье. И завтра значит нужно пить. Вот, совсем Вы видите, какая она у меня талантливая! Да, это точно! Вот моя сестра тоже очень талантливая, но я пока еще ее не видела! Ну что ж, тогда мы будем все готовы на завтра на показ платьев! Обязательно все соберемся, всем детским садом и пойдем! Слушайте мороженое, приятного аппетита! Спасибо! Ну что, единорожка, как там продвигается платье? Ага-ага, потому что мы все очень хотим прийти! Все платья уже готовы, остались еще некоторые штрихи, так что приходите завтра! Мы вас всех с радостью ждем! И вы, Дива, обязательно приходите, будете нашим особенным гостем! Спасибо, моя девочка, я обязательно приду! Тем более я этого троллини уже давно не видела! Единорожка, ты мороженая будешь? Ваше мороженое я просто обожаю! А можно мне мороженку с абрикосовым вкусом? Конечно, конечно! Ну что ж, как говорит Рулини, милиграция, синьора кошка! Верчинка целеустремленная, а сахаров очень веселая. Мамочка, мамочка, мамочка! Что случилось? вас случилось? Сестенка, сестенка, у меня такое случилось! Ой, мамочки, что же у тебя случилось, мини-доктор? Давайте поможем нашей маленькой девочке выбраться из этого шара. Открываем наш первый слой. И смотрим, какая у нас подсказка. И, ну, О! ух ты, смотрите, мне такая еще не попадалась. Это щеночек плюс теннисная ракетка. Ну что ж, поехали дальше. Наш второй слой. И у нас розовый шар. И наклеечка. Ну, конечно, у нас остался последний слой. Все, еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот, мы уже достали пакетики. Сейчас, сейчас, сейчас девочка, сейчас, еще чуть-чуть. Итак, первый пакетик. И это... Ух ты, вот такая девочка мне точно не попадалась. Смотрите, какие классные очки. Темное стекла и салатовое оправо. Вау, мне уже интересно, кто это такой? Итак, вот это да! Какая яркая сумочка! А точнее, это а -а -а, это попкорн! Смотрите, это как будто бы попкорн! Стаканчик с попкорном разноцветным, очень классно! А здесь написано "baby". А -а -а. Вообще очень-очень классный! Он так поднимает настроение! Это у нас, конечно же, цепочка! И наконец-то наша куколка. Та-дам! Ну вот опять подстава. Та-дам! Ух ты, какая она милая! Посмотрите, такой куколки у меня еще нет. Она делает вот так, как будто подмигивает. Смотрите, она даже похожа с Мини Доктором. Посмотрите, действительно. Смотрите они похожи. прическа одинаковая, только цвет волос разный. Цвет кожи немножечко отличается. Глазки у одной темно синие а другой бирюзовые. И трусики разного цвета. А прически у них одинаковые. Ну что, смирай глубже. Проверим твою способность. Насколько хорошо ты меняешь цвет. Так, как я? Или не так, как я? Ну что, проверим. Ааа, смотрите! Это супер! Два мини-доктора? Два мини-доктора? Ааа, два мини-доктора! А, одинаковые куколки, просто одинаковые. Смотрите, даже цвет волос у них одинаковый. Вот это да. Если обычная куколка, как обычная куколка. А если она вышла с холодной воды, то она мини-доктор. Точно, а мини-доктор? А мини-доктор тогда не мини-доктор. Смотрите, вау. Смотрите, у этой даже купальник появляется. И горошки на трусиках. А, смотрите, еще на щечке два сердечка появляется. Ай, какая она хорошенькая. Вот так наши куколки меняют цвет. И в холодную. И в теплую. Та-дам! Они снова похожи на себя. В холодную. Два мини-доктора. Но мы же с вами не выдержим два мини-доктора. Они же нас залечат. Так что будьте обычные. И что, моя сестра? Не знаю. Но как-то ты очень на меня похожа. И ты на меня похожа. Хм? Ну ладно, тогда разберемся в следующих сериях. Угу, обязательно. Ну что, друзья, а теперь давайте Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, кому же достанется эта куколка. Мы копируем ссылочку с нашим видеоконкурсом и вставляем «Мне повезет!» Ну что ж, барам-барабум-барабум-барабум, сейчас мы узнаем нашего победителя. Итак, я еще совсем чуть-чуть, совсем немножечко, капельку-капельку осталось. И победитель это Дарья Рудская. Я тебя люблю. О, спасибо, Дашенька. Я тебя тоже очень люблю. Я тебя поздравляю с победой. Это куколка твоя. И теперь посмотрим, подписана ли Даша на наши каналы. Да, она подписана. Смотрите. Спасибо тебе, Даша.